Так, я хочу полноправно забанить эту киску. Вот, вот, вот. Видите киска. Вот, вот, она строит непонятные столбы. Как видно, видите? Эту киску надо срочно забанить, пока она не загребила весь сервер. Если мы что-то не остановим, тогда... Эм... Тогда придёт всемирный апокалипсис. И если что, она уже построила... Вот мы с Андреем пытаемся все это убрать, но у нас все попытки тщетные. Вот она, смотрите. Вот грифер, блин. О, блин, смотрите, как она гриферит. Она даже из краеведной породы пытается что-то сделать. Надо потом князика позвать, сказать, то что тут а, грифер кот был. Андрей. Я... Yeah. Скажи привет. Привет, привет. Ну вот. Это князь. Напиш... Напиши ему в личку. Да зачем мне князь? Видишь, это кот строит. Это князь в скине кота. Я вот тоже себе пытался в кота сделать. <соединяющие> смотри, смотри, он коренную породу. Но, он вот он меня посадил. Он меня посадил в тирягу. У меня... нет. Я хочу полноправно князь. его забанить, так как... Он тут грифер. Что? Он, он из из-за... Из сделал мне камеру и посадил и телепортировал меня сюда. Нет. Смотри, смотри, эта кошка даже по лаве бегает. Мне кажется, это еще читер. За читерство надо еще забанить эту кошку. Не знаю, как ее ник. Могу только показать список онлайн игроков. Эм... Уж... Вот кто онлайн. Да, князик, онлайн. онлайн на... Я сам вижу блок. Кошка также надо забанить за затронем. этого алмазного блока. Гори в лаве, я его сейчас закрою. где пикс больше? Где эта киска? Сейчас покажу. Вот она. Вот в лаве закопал. Не вижу. Вот горит. Вот, Говорит, она, киска, окей. надо, надо ее спасти. Нет, нет два-два-два-два-два-два-два, вот. Киска, хоть, хоть она и грифер, но ее надо спасти. Так, теперь ее надо скопать. Вот, хильца. Тут зачем кис... ты ее закопал? Надо было закапывать. Двое еды дадим, у тебя есть что-то мясное? А, мне надо три шерсти и все. Или одна кровать. Так, значит, так, делаем кроватку. Для наши пуси, пуси. <свят> так, ты уже, наверное, наелась? Давайте сделаем комнатку. Нас скинули. Сейчас, сейчас админиум ад ад и лава на нас. Что ты будешь делать? Э -э, с админом. <свят> Скажу, ой-ой-ой, какой админ плохой меня котик. Админ меня лавой залил. Да какой это админ? Ты видишь, какой муси-пуси-косик. Правда, она о чем-то думает. Так, теперь мы должны это чем-то изложить. Можешь дерево еще принести? Да блин, не надо там лавы. Она сама. Убери я ее ничего... оттуда, пожалуйста. Я уже знаю, а я нет. Я ничего не могу сделать. Можешь. Нет! Ладно, это будет вечная наша квартира. Ой, блин, ты воду последнюю? Блин, у нас больше нет воды. У меня дома полно. Окей, принеси, пожалуйста, мне воды. Нет, подожди. Вот, вот, вот, не ломай только блоки под ним, понял? Сейчас, сейчас, сейчас я скоро так сгорю. Да, воды со льдом, хорошо? Ну ладно, есть. Так, вот. Для нашего котёнка надо чуть-чуть побольше. Да блин, зачем ты факел погас? Я, я ничего не делал. А где котёнок? Где кошак? Да вот он. Стоит. Он у тебя просто не прогрузился. Ладно, верю. Ой-ой-ой-ой. А, ой, ой, ой. смотри, видишь, он купается, котёнок. Видишь, купается на дулах. Я никого не вижу. Ты что-то не там съел. Здесь никого нет. Выпусти! Ой! Я, я передумал отсюда власть! Мы тут на навечно с этим котом застряли! ой ой ой Смотри, котик вырос! Я вроде бы баррикадировал, что смог! Спасибо! Принеси, пожалуйста, еще дерево! Давай, котик, плыви-ка! Кровать... Это же кровать самого кота... Как мы его назвали? Борис? Подожди, это котик или киска? Котик, наверное... Ну, вообще, котик, наверное.